В Испании не отмечают так ярко Хэллоуин, как в США, потому что в Испании не существует такого праздника. У нас Тут есть День всех святых, который совсем не похож на Хэллоуин. Люди ходят на кладбище, вспоминают своих умерших родственников, проводят там время, но это совсем не страшно, никто там не плачет, все смеются, потому что вспоминают только радостные истории. Но зато продаются всякие такие штучки. Потому что кто-то украшает дом, кто-то устраивает тематические вечеринки. Дети сладости не просят. У нас все тихо, спокойно, никто ничего не боится. Мы в Испании, мы всегда смеемся, мы не боимся. А сейчас мы вам покажем, как мы украшали дом Хэллоуину. Фу, ну пойду, уйду. What the fuck is this? I don't know. Мы не покупали никаких призраков, потому что я тут сказал, я буду бояться. Вот Зато черные шарики, это ада. И без тыквы не обошлось, но так как мы не едим тыкву, мы купили пластмассовую тыкву.